Непростые времена, которые мы переживаем сегодня, делают возможность приобретения кипрского гражданства еще более привлекательной. И, к счастью, этот вопрос можно решить дистанционно. Необходимости лететь на Кипр для запуска процесса нет. При этом ваша заявка на гражданство будет одобрена ровно в те же сроки, как если бы завтра вы сели в самолет и прилетели на Кипр лично. Для выполнения требований кипрской инвестиционной программы необходимо вложить 2 миллиона евро в жилую недвижимость на Кипре. На первом этапе недвижимость можно выбрать в режиме удаленной работы со специалистами компании «Пофилия», что позволит подать заявление на гражданство и запустить процесс рассмотрения задолго до вашего первого визита на Кипр. При этом у вас будет право свободного обмена дистанционно выбранной недвижимости на любую другую в рамках нашего портфеля. Вы сможете использовать эту возможность в ходе первого визита, когда мы детально познакомим вас с нашими проектами. И, конечно, мы предлагаем традиционные инструменты защиты интересов инвестора, включая опцию полного возврата денежных средств, в маловероятном случае отказа и использование специального банковского счета для обеспечения сохранности средств. Давайте рассмотрим хронологию приобретения кипрского гражданства в режиме удаленной работы, как если бы датой начала процесса было 15 июля нынешнего года. На первом этапе вы выбираете и резервируете пакет недвижимости на сумму 2 миллиона евро. Для этого мы организуем видеосвязь с специалистами, прямые включения непосредственно с проектов, полный набор информационного материала, а также общение с руководством компании для согласования параметров сделки. На втором этапе проходит банковская проверка вашей благонадежности, формирование необходимого пакета документов и согласование договоров купли-продажи. Все это можно делать параллельно и занимает от 4 до 6 недель. Сразу после завершения банковской проверки и перевода денежных средств юристы подадут ваше заявление на получение гражданства. Процесс рассмотрения начнется незамедлительно, и все это до вашего первого визита на Кипр. В конце сентября нужно будет прилететь на Кипр для сдачи биометрических данных. Именно тогда вы сможете подробно ознакомиться со всеми нашими проектами и при необходимости выбрать новый финальный пакет недвижимости. Разнообразие нашего портфеля настолько велико, что проблем с удовлетворением любого, даже самого взыскательного вкуса, не будет. Через 6 месяцев после сдачи биометрии ваши паспорта будут готовы к выдаче. Нужно будет снова прилететь на Кипр для повторной сдачи биометрических данных и получения паспортов. Таким образом, уже в марте следующего года вы станете гражданином Кипра и получите все соответствующие права и привилегии. А начинать этот процесс можно в режиме удаленной работы. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.